Может быть, может быть так, Ладно, я надо в сторону погулять Давай столетними сугробами библейских анекдотов похотливых православных и прожорливых католиков покинутых окопов и горящих муравейников вечная Толпами, домами, площадями, Многолюдными пустынями, Словонными церквями, Раскаленными хуями И голодными влагами. Зеркальные убежища, словарные запасы, Богохульные мыслишки не непропитые денежки. Обильно уноложены кладбище и огор. Переплая, не сталая, стая, Голосит во мне. Лазаретов, пятикантропах, стихов, медикаментов, хлебозрелищ Обязательных, лечебных, подземельных, процедур для всех кривых Неистовая стая голосит во мне Воробьиная, кромешная, оскаленная, хищная Неистовая стая голосит во мне Вечная весна